Новосибирские изобретатели построили город будущего. Пока это только макет, но им уже заинтересовались арабские шейхи. Через год в Эмиратах пройдет всемирная выставка «Экспо-21», на которой сибиряки и представят модель мегаполиса без пробок и энергетических проблем. О фантастике, которая может стать реальностью, наш следующий сюжет. Приехали в родительский дом показать наши достижения. Следующая наша остановка – это город Москва. А далее мы уже переместим это все в Дубай. Именно здесь, в парке рождались первые идеи. Большинство современных мегаполисов получили емкое название – «Человейники». С пробками, стрессами, мусором, нехваткой коммуникаций. Предложение новосибирцев строить город с нуля, в четырех уровнях. На одном – производство, на другом – транспорт, на третьем – жилая зона и на самом верху – парки и скверы. Все над землей. Дело в том, что все, что строится под землей, стоит от 20 до 200 раз дороже. Всех этих расходов мы избегаем. То есть если мы сейчас возьмем Новосибирск и попытаемся его возвести с нуля, часть его да, воспроизвести и возвести вот такую структуру, то это будет выгоднее, дешевле. Но не перестроить, а построить город будет дешевле и экологичнее. Так в свое время появилась столица Бразилии, так планируют делать в Китае, где вокруг новых производств растут жилые кварталы. Но и существующие каменные джунгли можно модернизировать. Дело в деньгах. В качестве примера создатели этой футурологической модели приводят город Нью-Дели, один из самых населенных на планете. Если бы индусы использовали подобные технологии, территория этого мегаполиса могла бы сократиться в 6 раз, и оставшиеся площади отошли бы обратно матушке природе. Первое, что нужно горожанам, энергия. Дешевая. Новосибирские изобретатели предлагают использовать ветер. Принцип простой. Строить высокие здания так, чтобы сами стены направляли воздушные потоки. Пять башен по кругу, а в центре турбины, которые вырабатывают электричество. По предварительным расчетам, каждая такая башня обеспечит сама себя на 200%. Остальное городу. Как парусник, да? Побольше парус, значит, способно судно больше передвигаться. Если наше здание высотой 100 метров, то площадь метаемой поверхности у нас уже 500 квадратных метров, а в их случае 400. Соответственно, используя больший парус, мы получим больше энергии. И это уже не фантастика. Сибирские футурологи провели переговоры с арабским шейхом Ашуром. Это дядя, правящего арабскими эмиратами Мухаммеда. В этой стране обожают вкладывать деньги в перспективные проекты. Именно там пройдет и всемирная выставка 2021 года. Возможно, первый город будущего появится на берегах Персидского или Аманского залива, а когда-нибудь и на Обском море. Сергей Толмачев, Дмитрий Злобин, новости ОТС.